Нормальное атмосферное давление можно рассчитать по формуле для вычисления давления столба жидкости высотой h. p равно произведению плотности ртути на ускорение свободного падения и на высоту столба ртути. Атмосферное давление часто выражают не в паскалях, а в миллиметрах ртутного столба. 1 миллиметр ртутного столба, давление которое оказывает столб ртути высотой 1 миллиметр. Таким образом 1 миллиметр ртутного столба равен 133,3 паскалей, а нормальное атмосферное давление равно 760 миллиметров ртутного столба или 101 300 паскалей.